Фактически это уже наполовину другая машина. Сейчас это уже электробус с автономным ходом более 80 километров. Этого вполне достаточно для того, чтобы эксплуатировать эту технику на всех маршрутах. С пользовательской точки зрения электробусы также стали совершеннее. В салоне появилось больше валидаторов, благодаря сенсорным кнопкам двери открываются быстрее, освещение стало адаптивным. В этих электробусах стало гораздо комфортнее. То есть там есть и связь, там есть и освещение, там есть климат. Все это работает в автоматическом режиме. Автобусы шумят, гудят. Особенно вот, бывает, на обеде стоишь. Рядом автобус стоит, коптит, шумит. А электробус красота он тихий, бесшумный. Каждый электробус снижает общее количество вредных выбросов на территории города. Одна машина серьезно изменить картину не может. Но чем больше их на улицах, тем сильнее влияние на городскую экологию. Каждый электробус. Уменьшает выбросы вредных веществ на 30 кг в год, а парниковых газах на 2,5 тонны. Вот если посчитать общий эффект, то 630 тысяч тонн мы сэкономили непосредственно по парниковым газам и около 620 тонн по вредным веществам. Сегодня в столице на 79 маршрутах работает примерно тысяча электробусов. Но это число кратно увеличится. В этом году по поручению мэра города мы объявим новый конкурс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 Никаких уже дизельных отопителей там нет. Это самый современный автобус полностью с электрическими компонентами. Пока что поток московского электробуса примерно вдвое уступает троллейбусному десятилетней давности.